Продолжить по мифам. Давайте да, перейдем к мифам. Давайте перейдем к мифам. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько важно спикеру, оратору иметь такой правильный, хорошо составленный голос? Очень важно. Очень важно. А как же тогда Стивен Хокинс, который выступал вообще ну, через компьютер, вы знаете? Но ну, это просто особенная скажем, личность. Ну, то есть человек не людового, ну, не то, что даже не увидела, никакого великого ученого, да, который воздействовал на умы а не через свой какой-то голос. Даже, ну, харизма у него определенно была. То есть голос, харизма это не одна и то же. есть харизма в себя включает разные параметры человека, там, может быть, и, ну, не обязательно это внешность. Да. Вы знаете, если, если бы голос был принципиален для оратора, то, вы поверьте, лучшими ораторами были бы оперные певцы. Вы знаете, кто-то Луча на повороте. Нет? Нет? Ни одного оперного певца мы не знаем. Голос это очень хорошо и это здорово для вас, для жизни. Но не для вступление. Более сильным оратором он вас не делает. К сожалению. Только сколько тренингов посвящено? Правильная Правильная да, да, да. В грудном дыхании. Ну, да. и, так, и, так и идем и дальше. Дикция. Ну, и что ж, так мы считаем Важна ли оратора? И Я и даже и знаю и ваш ответ. Вы точно скажете, что важна. И ну, и ну, важно. ну да, это, это, это, это <laughs> прикольно, конечно. Ну, во-первых, пропадает индивидуальность. Во-вторых, тогда лучшими дикторами, лучшими ораторами были бы дикторы радио и телевидения. Их нет. Кстати, у того же Ленина, Гитлера, они, у многих таких лидеров не да, <не не> проблема. Вот, тем не менее, они верили в миллион. Так что это прикольно. Пожалуйста, есть время, деньги, развивайте это дело. Вот. Но это не сделает вас оратором вальче. Идем дальше. Жесты. Правильное поза оратора жесты, правильное движение по сцене. Важно? А, ну, на мой взгляд, все-таки да. Нет, потому, потому что, что часть, это часть составляющая харизма. Если <свят> не <свят> может двигаться, <свят> то все равно. Понятно. А как же не кучить, у которого нет ни рук, ну, ни ног. Ну, <свят> хотела сказать жестикуляция, но, но мимика построена так, что как будто бы она ну, заполняет все, и как будто бы там и жестикуляция идет. <свят> Наверное, это тоже составляющая харизмы. Ага, из харизма и посыл, да, какой, который человек хочет донести аудитории, насколько он заряжен, так скажем, новомодное слово, тоже заряжен. заряжен Знаете, я, я очень много провел встреч, и на таких самых понятных, высоких уровнях достаточно. И поверьте, 90, даже более 90% этих встреч я проводил, и вам предстоит проводить вашу самую главную встречу, Вообще, за трибуны. скажу что вот вам трибуна, вот вам там, 7 минут выступаете. Или где-нибудь там за овальным столом. Как... И это будет самое главное самое важное ваши встречи. Не думайте, что вы будете на каждой встрече рассказывать, как uh, Стив Джобс, с большим экраном или еще что-то такое. Это, это, это вряд ли надо даже обстановку не позвонят, да? Сегодня у нас конечно, не расходишься. Конечно, да. не расходишься. Вот, поэтому жесты... Есть правило только одного жесты. Вот как вам комфортно, так и жестикулируйте. Некомфортно там а, руки поднимать, не поднимайте. Вот, а, как в жизни разговариваете, так и разговариваете. Вот только одно правило. Больше никаких правил, каких стандартных жестов, что нужно держать руки так, вот такая поза оратора, да боже, упасть. Тут ни в коем случае продолжая про жестикуляцию, был миф, а, а, а может, нет, даже, по-моему, не миф, забыла, ты читала, но, в общем, у одного спикера, главы государства, была привычка поправлять галстук, а ее, ну, как бы, ему сказали, что это вредная привычка, это нехорошо. И психологи, психолог, коучи, его научили прикладывать руку к сердцу, и таким образом он вроде как начинал рассказывать, начинал поправлять галстук, и говорил про какие-то такие серьезные вещи, и когда он, в сердце люди думают, да господи, он же говорит, ну, у него от души это исходит. И вот так вот поправка простого галстука превратила его в такого образ это искреннего, это? искреннего и душевного человека. Да, очень такого сердечного, который очень глубоко воспринимает и хочет передать информацию. Ну, это понятно. наверное. Да, такое? Я повторюсь правило правилом Как вам комфортно в жизни, так и, mm -hmm. так и жестикулируйте. Некомфортно комфортно жестикулировать. Не надо ничего такого делать.